Да, сегодня тема поломка и починка сломались очки хорошие были очки защита от голубого экрана поломка и починка сегодня это как оказалось тема моего видео привет это Мила Филиппова, Южная Флорида, но сегодня ни океана, ни песка, ни рассказов о том, как меня облагораживает океан, не будет. А будет тема сегодня — ER, Emergency Room. Если вы помните, в начале 2000-х популярен сериал ER, Emergency Room, с актером Джордж Клони играющий там одной из главных ролей. Тогда зашла его звезда, покоритель сердец. Я просто запомнила эти буквы ER. В это время я уже жила э, в Америке, но, честно говоря, ни разу, представляете, ни разу за это 20 лет мне не пришлось обращаться в ER, отделение скорой помощи. Ну, по это... А сегодня мне пришлось отвозить туда моего мужа Артура. А случилось вот что. Как всегда, он ушел утром на пробежку а вернулся туда весьма плачевном состоянии точнее его вернули добрый самаритянин проезжал мимо по дороге где артура артура угораздило поскользнуться упасть очнулся гипс но нет очнулся сознание не терял и так как он падал э, на большой скорости и падая вот этот э, усиленной скоростью плюс масса тела он пытался тормозить рукой на дороге и соответственно сустав локтевой предплечье соединяющиеся с плечом сустав вышел из ложа, и рука просто висела а плечо торчало это была плачевная картина я почти расплакалась. мне нужно было держаться молодцом я сказала, артур все в порядке, я везу тебя сейчас в ER. И вот, что случилось дальше по приезде в ER? Ну, в фильмах, если вы опять же смотрите американские сериалы про отделение скорой помощи, вы видите, что как только появляется новый пациент, тут же начинается страшная беготня и все... Врачи, медсестры подбегают к этому пациенту, к этой а, лежанке, тут же его укладывают, и настолько все скоординировано. Кто-то кто отдает короткие распоряжения туда-сюда, привести-принести- унести, открыть компьютер, вытащить данные, а, вызвать такого-то врача, вызвать такую-то медсестру. ну, в общем, все как бы пам-пам-пам-пам-пам-пам. Смешно. А в жизни на самом деле не так, <смешно> это просто какая-то Такая голливудская э, трюковая сцена. Но это не значит, что в жизни хуже. В жизни, на самом деле, все тоже динамично, эффективно, но без такой бешеной кутерьмы. Так и с Артуром. Мы только приехали, и в течение двух минут у него сняли копию водительских прав и копию нашего страхового документа, страховой карточки. И все. Тут же его усадили э, катящиеся кресло и вызвали врача я только успела на одну минуту отлучиться чтобы отпарковать машину от входа и припарковать ее. ну тут же рядом одна минута я вернулась в комнату ожидания а артура уже там не было и мне сказали мэм оставьте пожалуйста ваш телефон здесь ну в смысле номер телефона и вы можете ждать в машине, мы вам позвоним, или поезжайте по своим делам, или просто поезжайте домой, О, а мы вам позвоним. А можно мне остаться? Нет, потому что коронавирус, вам не, не стоит здесь сидеть. И каждые полчаса я могла звонить Артуру, у него был мобильный с собой, то есть все его вещи остались с ним. И каждые полчаса я звонила и могла говорить а, с докторами. У него ситуация была немножко сложная, то есть обычно Дают более удаляющие и вправляют вывих на место. Достаточно болевая процедура, но эффективная. У Артура был немножко более сложный случай, и, как мне сказал врач по телефону, к сожалению, ему не смогли вправить вот так вот на месте. И после небольшого наркоза они надеялись вправить при помощи пришедших четырех врачей опять не получилось. Маленький наркоз оставлял очень сильно болевые ощущения, и невозможно было работать, потому что Артур э, аллергик на э, наркоз, и обычный наркоз нельзя было ему вводить, поэтому ему ввели внутривенное, я думаю, что на самом деле наркотик какой-то, и, соответственно, какой какую-то газовую повязку на время потом сняли, и ему сказали. «Считай до ста». И он говорит, я просчитал до 10, все вижу, но ничего не ощущаю, кроме какого-то радостного чувства полета. А потом и вообще картинка исчезла, то есть я знаю, что глаза открыты, но я просто куда-то лечу в пространство и вижу красивые какие-то картины. В общем, ему вправили этот сустав на место. Но uh, сказали, что нужно обязательно в понедельник идти к ортопеду и проверить еще раз на либо X-ray, либо MRI, на то, что tendons and uh, ligaments – это у нас сухожилия и связки. Все ли они целостны и не растянуты до такой степени, что нужно их немножко uh, подлечить. Это, это, собственно, в понедельник Пожалуй, так, Теперь об insurance. Наша insurance um, не предоставлена нашим, им, нашим работодателям, потому что мы не имеем так, как такового работодателя. Мы self-employed, um, мы оба realtors, uh, агенты по недвижимости. Соответственно, нам нужно было купить эту insurance самим. Мы выбрали ту insurance, которую еще называли Obama Care, но Трамп ее немножечко улучшил, я бы сказала. По этой insurance обычно нас спрашивают в декабре, какую сумму вы а, планируете получить в следующем году и в зависимости от этой суммы нам назначают платить ежемесячные а, premiums и а, соответственно наша вычитаемая сумма из твоего кармана была 200 долларов за а, emergency room то есть это мы заплатили сразу а остальное будет оплачено insurance то есть вс... нам выходят а, не бесплатно, но бесплатно. Но оплачено insurance. Увидеть специалиста по нашей insurance, это, по-моему, это 5 долларов за визит. И там, если он назначает большую процедуру, MRI, тут я проверю и напишу, сколько это стоит. Я не помню сейчас, сколько это будет стоить. Скорее всего, мы заплатим. С insurance все. Вот человек, который только что приехал из госпиталя с почти сломанной, но выправленной рукой, совершенно измученный вид. Hi, Arthur. Are you alive? feel? They Very pulled. painful. But how come that you fell? Mm. wasn't looking where I was walking, running. You were running today? Mm-hmm. Were you running on a special running uh, path? No, I was running on a street with no path. Curb. And I slipped inside down into the curb and fell over. Wow. Well, and how did you get home? a mm. uh, car driving by stopped and helped me uh, to go home and then to go home to get home so they actually the gave you a ride yeah okay and uh, in the hospital when you came and I brought you to the hospital and then they asked me to leave because uh, I couldn't stay there they took you immediately to the uh, examination room and what happened after mm. uh, the Doctors and nurses were trying to pull the arm in, uh, back into place. Uh, then they Eyes. figured out that uh, they could not uh, do it. And then they uh, put a sedation in, put me under sedation and luckily they popped it back in. So I didn't break anything, no fracture maybe tendons or leguments were torn. Yeah. yeah, they think that I can easily pop this out. Okay, again. but did they give you some medication? Mm -hmm. Yeah, they give me pills for pain. So are you doped now? Like, you know, those pills are stronger A little than bit, regular. Yeah. Okay, I see that you're tired. I see that you're total yeah, tired. I'm tired. And please stay safe. Don't fall anymore when you're running. Promise? Yeah. yeah. Okay. Спасибо, сегодня on Facebook. Somebody told Этот кто-то, конечно, он имел в виду меня. Потому что это я, главный настройщик и толкатель. Минимум две недели отдыха. Ну а потом решайте сами. Я сегодня так устала. Это тоже очень трудно ожидать. Но хорошая новость. Всё. И не забудьте подписаться.